Всем привет! Меня зовут Александр Шуршев. На детях и образовании экономить нельзя. Так обычно говорят. Недавно профсоюз Альянс Учителей рассказывал о том, как в детском саду номер 5 Выборгского района закупается питание для детей в разы дороже, чем оно стоит на самом деле. Но ситуация намного хуже, чем кажется. Воруют на питание не только в детском саду номер 5, а во всем Выборгском районе. Схема простая. К закупкам по поставкам питания допускаются две компании. «База Мария» и «Базу Северная», которые имитируют конкуренцию друг с другом. А раз нет реальной конкуренции, то и цена не снижается. На этих торгах она падает всего на 1%. При этом, когда в торгах участвует сторонняя организация, цена снижается значительно, потому что конкуренция становится настоящей. История таких закупок продолжается уже несколько лет. Эти компании исторически связаны друг с другом. «Базу Северная» раньше называлась «База Мария», а нынешний гендиректор нынешней базы Марии, Ольга Веселова, когда-то была гендиректором и единственным учредителем БЗУ «Северная». База «Мария» таким образом заключила десятки контрактов на более чем миллиард рублей. БЗУ «Северная» контрактов заключила меньше, но и это миллион рублей. А теперь представьте, что такая ситуация во всем городе. Детский сад в Врунинском районе закупает муку пшеничную высшего сорта за 79,90 рублей за килограмм. В любом магазине за такую цену можно купить сразу 2 килограмма. Или детский сад в Приморском районе закупают сахарный песок за 93 рубля за килограмм. В любом магазине такой же песок можно купить за 42 рубля. И тут можно перечислять еще много учреждений, в которые продукты питания также поставлялись по завышенным ценам. Все это приводит к завышению цен и снижению качества. Детей кормят хуже, а чьи-то карманы набиваются бюджетными деньгами. В разных районах города антимонопольная служба уже выявляла картели и привлекала к ответственности их участников. По ситуации в выборском районе, где орудуют упомянутые база «Мария» и база «Усеерная», мы сами направили обращение в антимонопольную службу, которая подтвердила наше подозрение и возбудила дело антимонопольного законодательства. Тут нужно остановиться. Некоторые из вас подумали сейчас – но это же бюджетные деньги. Мне-то какая разница? Моего ребенка и так нормально кормят. А представьте, что могли бы кормить, как в соседней Финляндии. Вот так, как на картинке. Часто ли в петербургских детских садах дают свежие овощи и фрукты? Обычные ягоды, которые растут в Ленобласти. Клубнику, чернику, малину. А вы уверены, что в котлетах есть мясо, а не только хлеб? Государство оплачивает хорошее питание детей, а ухапистые воришки засовывают все это по своим карманам, оставляя вас и детей с фигой в кармане. И, конечно же, тут не обошлось без чиновников. Чиновников, которые специально составляют конкурсную документацию таким образом, чтобы получались столь безобразные цены на продукты. А поставщики, объединенные в картельный сговор, не дают этим ценам снижаться. И при всем этом празднике распила зарплата воспитательницы 20 тысяч рублей в детском саду кажется настоящим издевательством. А невозможность поднять эту зарплату из-за якобы отсутствия денег воспринимается не иначе, как плевок. Человек, который закладывает основы в маленького человечка, должен быть сыт и счастлив, а не собирать крохи на жизнь. В этом можно винить русский менталитет, говорить о том, что коррупция есть везде и везде воруют, и что по-другому-то и не прожить. Всегда воровали и воровать будут, но нет. За всем этим стоят конкретные чиновники, покрывающие всю эту схему. От мелкого районного чиновника до временного губернатора Беглова и его партии «Единая Россия», которые ничего не делают с этой коррупционной схемой. Они лично несут ответственность за позор низкие зарплаты в социальной сфере. Они лично несут ответственность за то, что во всем городе происходят махинации при закупке питания для детей. Мы будем менять эту власть. Регистрируйтесь на сайте «Умного голосования» в качестве кандидата или в качестве избирателя. Подписывайтесь на наш канал. Вместе мы победим!